Согласие супруга входит в состав документов, которые требуются на площадке для участия. Это прописано в регламенте торгов и является обязательным условием. Вы можете делать согласие вашего супруга-супруги на каждой торги, а можете составить брачный договор и использовать его ко всем торгам, заверив его у нотариуса.